Много, много трупов российских оккупантов лежит везде. Ну, мы везде в полях под Харьковым. А этим удалось зайти в город. Только этим. Другим не удалось. Так вот, вот эти спецназовцы выпрыгнули из окон. Мы видим. Обгорела уже у него форма обгорала на руке, видите, другая. Вот. Они выпрыгнули из окон. Пытались спастись. А, но.. Не ушел никто. Никто не ушел, кроме командира одного отделения Риль Тихина, который попал в плен и рыдая рассказывал, как уроды пропаганда заставили его идти убивать украинцев. Ну, вот эти не жаловались, приняли бой. Были уничтожены в полном составе. Обе группы сгорели. Это единственные, кто выпрыгнул. Надо показать лица, потому что генерал Коношенков, российский генштаб, говорит всегда, что потерь нет. Лгут, обманывают российских матерей. Покажем. Может быть, кто-то узнает своих близких, которые куда-то уехали на учения далеко в Украину вернулся вот, убедиться. вот что происходит с теми кто приезжает убивать украинцев либо российские солдаты уберутся из украины с крыма донбасса либо они вернутся в свою российскую землю либо они уйдут вот так в украинскую землю. Вот тут, біля, біля скриньки для сметки, лежит еще пятый. Так, маме нужно показать. Российские мамы, им заблокировали доступ про информацию про Украину.